Костер готов! Вот как происходит у нас съемочный процесс. Смотри, я в не достаю. Вот так дорогу строили. Кто-то очень хотел шурфить. Дерин, дерин, дерин. У меня еще главное еще между ног мне упало.